Привет! Наверное, большинство из вас уже не может дождаться отпуска, ведь можно будет отдохнуть, набраться новых сил и радоваться солнцу. Каким бы вы ни запланировали свой отпуск, нужно подготовить соответствующий летний маникюр. Сегодня я заберу вас на море, океан и на тропический остров. Всех приглашаю! Некоторое время назад в инстаграме Симилак мы попросили вас выбрать рисунок, о котором вы хотели бы услышать в этой серии. Благодарим за большое количество ваших ответов. Выиграл рисунок номер пять – якорь на подводном фоне. Он мне тоже очень нравится. Ну что, не будем ждать. Начнем. На правильно подготовленный ноготь наносим тонкий слой базы и сушим ее 30 секунд в лампе 48 на 24 ватт. Следующий шаг. Наносим один тонкий слой гелилака 001 Strong White, Сушим 30 секунд. Далее создаем слой амбре из оттенков 0.00 и 023. Они станут идеальным фоном. Сушим. Весь ноготь покрываем тонким слоем гель-Лака Шарм Effect 632 и на непросушенный цвет дотсом под номером 1 и базой Шарм Effect Clear. Наносим точки. Рисуем их на таком расстоянии, чтобы они не сливались. Точки создают очень интересный эффект, который можно использовать для самого разного летнего маникюра. Сушим 30 секунд. На палитре -лак Холдер смешиваем гелилак 0,31 и черный Семиарт в пропорции 1 к 1. Кисточкой 0,02 наискосок рисуем тонкую линию. Пересекаем ее с другой черточкой, более короткой. Получается крест. Сверху дорисовываем круг. Внизу нашего якоря рисуем слегка изогнутую линию. Посередине делаем ее чуть толще. В конце линии рисуем две стрелочки. С другой стороны ногтя рисуем часть штурвала. Три линии, которые как лучи выходят из одной точки, и часть круга. Сушим 30 секунд. Теперь создаем 3D-эффект, нанося кисточкой 002 небольшое количество гель-лака, который предварительно смешиваем с Семихар Деклер. Для того, чтобы наш узор стал более разнообразным, рисуем белую черточку с помощью Семихар Дюбайт. Скоро она станет выглядеть как канат. Сушим. А сейчас аккуратно растушевываем канат при помощи семи Clear с небольшим добавлением семи Art. Сушим. Последний шаг. Придаем линии форму каната, обрисовывая его и создаем рамку всего маникюра. Сушим в лампе 48 на 24 ватт 30 секунд. Наносим топ-мат Тотали, сушим его 30 секунд в лампе 48 на 24 ватт. Смываем липкий слой и готово. С таким маникюром мы можем покорять моря и океаны. И если мы уже на воде, то давайте потихоньку перейдем к следующему маникюру, а именно к тропическому пейзажу. Океан, пальмы, заход солнца. Очень бы хотелось там быть, но пока просто перенесем этот узор на ногти. На правильно подготовленный ноготь наносим базу и сушим ее 30 секунд в лампе 48 на 24 ватт. Следующий шаг – это один тонкий слой цвета 001 Strong White, который сушим 30 секунд. Теперь делаем амбре. Я называю его пейзажным амбре, так как оно делается с одной стороны ногтя до другой слоями. Благодаря этому достигается эффект интересного пейзажа. Я делаю его цветами 280, 277, 102, 182, 0,19. Аккуратно растушевываем его кисточкой номер 15 с коротким ворсом. Растушевка должна проходить очень аккуратно. Стараемся создать переходы, но они не должны быть полностью растушеваны. Для такого амбре хватит одного слоя гель-лака. Сушим 30 секунд. Кисточкой номер 05 и Семихарди white рисуем большую круглую луну, сушим и начинаем растушевывать, чтобы придать ей немного выразительности. С одной стороны луны наносим цвет 031, который предварительно смешиваем с Семихарди clear и аккуратно обрисовываем, сушим 30 секунд. Можем сделать нашу луну более разноцветной, используя цвета 102 и 023. Еще раз сушим в лампе 48 на 24 ватт. Сейчас начинаем рисовать первый план. Смешиваем цвет 0,31 и черный семиарт в пропорции 1 к одному. И кисточкой номер 002 начинаем рисовать листья пальмы, которые частично закрывают нашу полную луну. В моем океане полно обитателей. Вы тоже можете нарисовать китов, касаток, акул. Сегодня я выбрала дельфинов. Начинаю рисовать изгиб, который увеличиваю, дорисовываю плавники, нос и хвост. Одному ему будет грустно, поэтому я дорисовываю ему друзей, то есть еще два дельфинчика. Для того, чтобы пейзаж был полным, можем дорисовать остров, либо маленькую лодку. Сушим 30 секунд. Светом 001 дорисовываем немного света на наших дельфинчиках, лодочке и пальме. Растушевываем 7-харди-клир и сушим в лампе 48 на 24 ватт 30 секунд. Теперь, чтобы сделать океан более реальным, я рисую шумные волны гель-пастой White Cream Art и кисточкой номер 0,5. Сушим 30 секунд. Обязательно обрисовываем маникюр рамкой и еще раз сушим 30 секунд. Наносим топ без липкого слоя ноу no сушим и готово. Отпуск уже близко. И В связи с этим у меня есть для вас отпускной конкурс. Напишите, какой узор на ногтях вы бы сделали для путешествия в тропические страны. Пусть будет ярко и горячо. Три самых интересных ответа мы наградим тремя разными цветами из коллекции Tropical Drinks. Я надеюсь, сегодняшняя серия вам понравилась. Ставьте лайк. Всем пока!